Доброе утро! Вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это «Сбудется ли желание?». Будет у нас их девять. Сейчас я сделаю и разложу их. А вы пока можете представить свое желание. Представляем. Возможно, у вас несколько желаний в вашей жизни. Загадывайте срок. В принципе, как некое уточнение для самого себя, либо самой себя. И какая цифра, какая карта отзывается в вашем сердце, либо в вашем разуме, либо цепляет вас именно вот это, вот и ничего более, то и карту и просмотрите для себя. Давайте. Разбудется ли желание? Давайте первое. Второе третья, четвертая, пятое, пятое, пятое, никто не видел, никто не видел пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое. Никто не видел пятое. Поэтому давайте, дорогие мои, я чуть щас, вот, так, сбудется ли, ли желание, а то я же все желание, мне же надо записать еще. Мне же надо записать, о чем я говорю, <laughs> а то я забываюсь. Так, Альцгеймера, наверное, не будет присутствовать в старости. Ну, так вот, еще дополнительную карту от Ленорма, расширенная версия, давайте, первая. Знаете, вторая, третья, четвертая, знаете, пятая. пятая, пятая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Кто-то на ночь смотрят, да? А, наверное, классно вот на ночь смотреть, прям перед сном. Но если ваше желание не исполнится, еще раз говорю, не стоит расстраиваться, может быть, исполнится то, что вы даже представить себе не могли, и намного лучше, чем просто ваше желание, поэтому давайте, загадывайте. Здесь уже выбрали некоторую карту в чате, поэтому давайте. Несколько минуточек и погнали. Давайте. Давайте сложим, наверное. Сложим, да? Сложим или не сложим? Не, давайте не будем складывать, чтобы сразу видеть. Давайте, первая у нас рыцарь Пентакли. И у нас карта Луна. Ну, я бы вот... Сказ... Давайте еще по две карты, но я бы сказала, что да, сразу. То есть исполнится, да, сбудется. Возможно, со сроками будет как-то иначе. Давайте просто дополнительно по две карты, каждую, каждой карте и оттуда и оттуда. Я бы сказала очень сильно, очень да. Да. Я бы сказала да, вот здесь да. Да, да, да, да, да. Возможно, со сроками будет какие-то промашки, замашки и интересные вещи, если вы сроки не загадали. Но я бы сказала здесь определенно, что очень хорошие варианты на то, что ваше желание сбудется. Здесь у нас луна, колодец и маска. Я бы сказала, больше все таки перевес на да. Рыцарь Пентакли, Тройка Пентакли, Верховная Жрица. Должно, обязанно. Поэтому, дорогие мои, Здесь больше что-то. Да. Возможно, со сроками, возможно, с реализацией будут интересные вещи, но я не вижу, чтобы они не сбылись. Возможно, здесь хотели что-то конкретно, возможно, связано что-то с интуицией их, возможно, с каким-то развитием, либо с работой, либо с учебой, либо с переквалификацией тоже здесь, как много вероятно, что либо какое-то счастье пройдет, не, по... не, пройдет, не пройду, а, будет, не будет. То есть вот здесь какой-то такой момент может проигрываться, в принципе, по картам то, чего вы хотели. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь какое-то самое интересное, счастливое для себя развитие. Именно развитие и по итогу, что получится. Здесь я бы сказала, будет сбудется. Да, как вариант. Да, да. Давайте далее. <клёх> ну, берем, в принципе, вот так. Вот. отлично. Давайте дальше. Второй вариант. Здравствуйте. Пажик. Мужчина. Хм. Ну, давайте смотреть. Угу. Ну, надо постараться, чтобы это исполнилось, надо много сил принести в это какое-то желание, либо какое-то мастерство, либо научиться этому. Здесь надо по факту вот сделать, чтобы это желание было э, выполнено. Здесь, как я бы сказала, было выполнено больше. Да, здесь надо прилагать усилия, возможно, это уси... эти усилия ваши очень сильно э, зависят плюс еще от других людей и от их э, мнений, от их хотелок и тому подобное. То есть надо тут извертеться, чтобы его сделать, чтобы его исполнить. По итогу я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что да. Здесь все-таки у нас и мужчина, и корабль-женщина. То есть здесь как большая вероятность того, если вы приложите к этому большие интересные усилия, возможно, какой-то творческий подход, либо какое то все-таки начнете, наконец-таки, идти к этому исполнению желания, здесь на пустом месте у вас ничего не будет. Прям сразу говорю. Здесь там, прибудет ли у меня дохрена денег... Нет, для этого надо что-то сделать. То есть вот здесь я прям сразу говорю, здесь надо. Усилия, здесь надо вот измотаться как-то. Возможно, ваши желания также связаны с другими людьми. Либо починить других людей, чтобы все исполнилось. Ну нет, нет, нет. Сделать так, чтобы другие люди захотели то, что вы хотите. Ну ты да. же может проигрываться. Но это, но это, понимаете, здесь семерочка мечей со страшным судом. Вот. Да, вот, дорогие мои, на пустом месте здесь не будет, Если надо прилагать это, возможно, очень сильно тотальные какие-то действия, нежели чтобы оно исполнилось. На пустом месте это желание не исполнится никаким боком вообще. Не бойтесь, дорогие мои, не бойтесь, раскайтесь, раскайтесь, <свист> не бойтесь, если у кого-то какие-то хотелки выполнить это желание, то не бойтесь. Как вам совет, и все. И все, если кому он нужен. Вот, но попутного вам ветерка. Давайте дальше. Давайте дальше. М -м -м Третий вариант. Раз, третья, третья карта. Здесь у нас восьмерка пентаклей. И у нас здесь еще один мужчина, уже приближен. Куда деваться? Ноника, ну, давайте восьмерочки. Угу. Ну здесь очень сильно хорошая, да. Здесь возможно исполнение желания вашего, но здесь надо с чувством, с с расстановкой на не обо... на абордаж. Да, дорогие мои, здесь очень сильно, но исполнится оно, возможно, в свой час и в свое время. Вот я бы немножко сказала вот на таком моменте. То есть не отчаивайтесь, не огорчайтесь, если оно не сбывается. Возможно, просто оно исполнится только в тот момент, когда это будет необходимо и нужно. С приложенными также усилиями, как и у других вариантов. Но здесь больше прикладывайте к этому также каких-то своих эмоций, к этому желанию, чтобы оно исполнилось. Поэтому вот здесь я бы сказала такой момент. Но вот со сроком исполнения, вот я бы сказала, вот здесь по часам и по клеверу, исполнится это в свой собственный срок да, но здесь надо, если вы что-то начали, не бросайте оно может исполниться только возможно не сразу но здесь я бы сказала больше да, исполнится давайте далее давайте далее, далее, далее так, четвертый здравствуйте Мак Якоть хочу... вообще говорить о чем не о чем мне говорить, когда я вижу, что совсем-совсем. Ну, давай. Мак, давайте посмотрим. Возможно, Возможно, очень сильно хорошее исполнение желания. Но если это вам действительно необходимо и важно, и нужно. Вот здесь, если это действительно есть в этом необходимость. Я бы немножечко как с вопросом спросила бы у вас. Да, здесь вот здесь, здесь есть вероятность исполнения загаданного, но это точно вам нужно? Это точно необходимо? Это точно то, что вот это, это вот как в кошелек заглядываешь и там бумажка. А это тебе правда необходимо? Это того стоит. То есть, вот здесь я бы сказала: не то что задуматься, но посмотрите. Возможно, чего это вам стоит, либо какие именно усилия прилагать к, этому, к исполнению, к этому желанию к этого, к этого желания также может проиграться, что исполнится, но немножко не в той форме, которую вы задумали, немножко иначе с другим умыслом. Здесь тоже немножечко вот так я бы могла бы интерпретировать, только по тут двоечке Пентакли, тут пересечение дорог, у нас змея, поэтому, дорогие мои, и, соответственно, Макс с Якорем. То есть, действительно ли вам это надо, раз сделайте, да, может исполниться от ваших, конечно же, усилий, но это может исполниться немножко не в той форме, которую, возможно, вы задумали. Поэтому я бы сказала «да», но вот с такими какими-то «но», потому что здесь есть некая целеустремленность, здесь есть некое желание… Но ну, вы точно, вам это надо, вам это необходимо. Вы точно чувствуете то, что вы делаете? Вы идете туда для исполнения этого желания. Вы правильно выбрали свой курс. Поэтому вот здесь я бы сказала немножечко вот такие на вопросы. На вопросы бы наставила, нежели как-то вот сказала «Да, точно!» Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал пятый вариант? Солнце. И у нас женщина. Ну, давайте. Ну, Солнце уже говорит, да, слово «да», конечно, «ес, yes, бэйба». Ну, давай посмотрим. «Ес, yes, бы Тут у нас Луна и Пажик. Вот это то же самое, когда я говорила, а может быть и не сбыться, но при этом, а может сбыться, только не в том, что ты задумал. Давайте еще одно. Дорогие мои, вот здесь я бы сказала, что... Это измененный четвертый вариант, но со знаком вообще умножения. Давайте так. Здесь, как я и сказала, что да, исполнится, но только, возможно, очень не в том виде, в, том, в котором вы думали, либо рассчитывали. Возможно, исполнится даже лучше, чем вы думали и рассчитывали. То есть вы думаете надо одним, а исполнится другое. Исполнится, а возможно, откроется что-то для вас, к чему вы захотите стремиться. То есть вот здесь, я бы сказала, возможно... как Это вот, знаете, исполнение желаний, да. Но здесь вишенка на торте главнее, чем нежели даже исполнение желания. Да, дорогие мои, здесь у нас даже, даже вот так. То есть здесь возможно исполнение желания, но немножко в измененной форме. Возможно, с какими-то вещами, которые вам придется столкнуться на достижение вашего желания. С бухты барахта ничего не упадет. Но также возможно некое изменение и некоторое... Я надеюсь, не трещит. Не на... я надеюсь. Вот, возможно, изменение этого желания, но ну, немножко даже лучше, чем вы даже задумывали. То здесь может также вот какой-то такой процесс пойти. Думали одно, а потом захотели по итогу чего-то больше. Здесь тоже может это быть, кстати. Но да, здесь как исполнение желания очень сильно много вероятно. То есть здесь все равно есть такая вероятность исполнения хорошего желания. Да? Но вот со знаком вот таким вот непонятным, как четвертый вариант, но немножечко даже больше, чем четвертый вариант. Поэтому вот здесь да но с какими-то трудностями, да, с какой-то долей информации. Возможно, вы по поводу этого желания что-то ускорите для себя, и это желание для вас будет, путь к этому желанию, возможно, неким как уроком, либо он, это желание, чтобы его достичь, возможно, откроет немножко больше, чем само желание. То есть вот здесь вот какой-то такой момент. Да. Много большая вероятность того, что исполнится. Давайте далее. Ну, да. а, давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал шестой вариант, восьмерка чаш. Если кто-то что-то не понял, значит, вариант, поверьте, не для вас. Когда что-то кто-то что-то не слышит, правда, я на полном серьезе, иногда информация не для вас и вообще, возможно, вы просто сами не готовы к этой информации, которая, в принципе, предоставлена. Которую я сказала, в принципе. Тоже может такое быть. Поэтому м -м, давайте. Шестой вариант. Здравствуйте, еще раз. А, восьмерка чаш и ключ. -х -х -х -х. Ну, давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь я бы сказала немножко. ой ой, -ой. Дорогие мои, здесь очень большая вероятность того, что в принципе желание не сбудется, то есть возможно это не то желание, либо оно не проиграется, либо как-то разобьются об скалы, возможно Желание даже самого не будет, оно испепелится по итогу. То есть вот здесь желание очень сильно не сбудется. Но это не значит, что плохо. Я бы сказала, что просто возможно возможно сроки не те загадали. Возможно слишком мало, либо слишком много со сроками. Да? В течение 10 лет. Чего так много что ли срок? Да? Возможно, это желание само отпадет у вас, пусть в течение какого-то времени само, то есть заглохнет. Вот здесь я бы сказала, чтобы большому счету большое количество процентов, что здесь не сбудется. Здесь очень не особо позитивные карты и больше в негативе именно по Таро. По Ленорману у нас тут ключ, двоечка, но у нас тут еще и медведь. Поверьте, у меня Мишка не особо приятен в этой колоде просто. На полном серьезе, не особо приятен, и при том, при Ленормане и при всем этом, возможно, просто сбудется, ну, не совсем, а совсем вообще иное желание, здесь может такое проигрываться, может подумайте над другим желанием, может быть, у вас что-то есть в запасе, что-то интересное, чем просто то, что вы загадали. Поэтому вот я бы сказала, возможно, какой-то знак, то есть такой знак, такой знак минус этот вариант, но, возможно, у вас, правда, есть какое-то желание, которое требует некоторого исполнения, некоторых, некоторых усиленных затрат, но совсем иное, что вы сейчас загадали. То есть здесь может такое говориться об этом. Именно о желаниях. И причем позитивные карты. Но в сочетании с негативными я бы сказала, что возможно просто есть что-то другое, что исполнится. Но не это. Вот здесь я бы сказала, короче, как-то нет. Большое количество того, что не сбудется. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал? Выбрал 5, 6, 6 7. 7. Седьмой вариант. У всех такие прям классенькие карты. Куда денешься? Когда разденешься, должно исполниться. Всем раздаю, всем раздаю исполняющиеся желания. Да, здесь очень сильно может исполниться. Если вы найдете свое желание. Я бы сказала как-то так. И Либо будете хранить, либо будете просто к этому стремиться. Не отпускайте желание ваше, оно может очень сильно сбыться. Вот здесь я бы сказала с таким намеком. Почему? Потому что здесь девятка пентаклей, девятка чаш, отшельник, дом и вот права авторские вот соседнего дома шансон опять. Поэтому, дорогие мои, здесь не отпускайте. Возможно, вам придет придёт кто-то на помощь, либо ваши близкие, либо ваше само накопление, что в принципе даст вам некое такой момент, что да, сбудется мое желание. То есть вот здесь я бы сказала да, но здесь, понимаете, здесь больше надо, конечно же, к этому желанию стремиться, его как бы не отпускать, его иметь всегда в виду и при себе, чтобы оно сбылось. То есть, вот я, я бы такое немножко в форме наставления здесь прокомментировала бы такое сочетание карт. Все-таки у нас книга, отшельник, куда деваться-то. Поэтому вот, короче, как-то. Так. М -м, давайте дальше. Давайте да. дальше. Здравствуйте, кто выбрал восьмой вариант? Так, шестерка звезда. Это ж пипец. Это тут о самом желании, в принципе, уже идет речь. Дорогие мои, здесь хороший процент исполнения желания. Вот процент, я бы сказала, точнее, некуда. Здесь также может быть измененное желание. Либо как исполнится, но по итогу немножко иначе. Но здесь надо дать еще королеве жезлов последнюю карту. верны своему желанию до да, чтобы что-то сделать так во первых надо тут действие. обязательно действие. это прям первостепенное в в исполнении вашего желания тут нужны усилия тут нужны ваша какая-то харизма либо возможно какие-то ваши связи либо ваши друзья либо ваши знакомые, либо тот кто вам поможет с исполнением этого желания здесь зависит от того а тех людей, кто... Но возможно, возможно, вы найдете плюс еще людей, которые также стремятся к этому желанию. То есть не одна вы, а кто-то еще. То есть здесь тоже может, в принципе, проиграться. Это хорошая такая позиция для исполнения желания. Просто меня смущает несколько карт, что я не могу сказать, что 100% оно точно исполнится. Возможно, исполнится, но немножечко со сроками также здесь может проигрываться, почему мы, собственно, и нет. Возможно, исполнится немножко только в измененной форме, возможно, когда по итогу, по итогу, по итогу на протяжении всего желания оно будет возможно меняться, интерпретив... интерпретироваться для вас по-разному. То есть я хочу вот сюда, но потом я остановилась на таком-то варианте. То есть вот здесь может также идти. Но здесь хорошее такое... Хорошая позиция для исполнения желания, ну, нужна харизма, нужны действия, нужны не отпускания этого желания, надо стремиться, надо хотеть его, возможно, найти союзников, кто вам поможет, либо кто у вас снабдит какими-то такими средствами для достижения ваших целей, то есть вот здесь надо вот какую-то прям целеустремленность иметь прям вот, прям вот. Ракету в попу, чтобы достичь этого желания, дорогие мои. Но здесь попыхтеть придется, Даже, возможно, у кого-то побольше, чем даже в других вариантах. То есть, также здесь зависит от людей, которые, в принципе, могут вам исполнить это желание. Либо могут дать как-то какое-то некое исполнение желания. От них тоже это большое, я бы сказала, исполнение этого желания зависит. Но здесь хорошая да. хорошая. не могу сказать стопроцентная, смущает мне некоторые карты. Вот. Ну... Вот, короче, как-то все равно так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал девятый вариант? У нас мир кольцо. кольцу. Обязана. Ну, давайте. Вот смотри, вот такой мир кольцо и кольцо. Давайте посмотрим. О, здесь у нас люди, людей много, аж до хрена, ой, дорогие мои, а здесь без людей-то никудышеньки, вот здесь нужны, обязаны люди быть, чтобы с вашим-то, с мнением-то, чтобы желание-то выполнилось. Здесь не касается одного человека по итогу, здесь касается как будто целой гвардии людей каких-либо, возможно, это треугольники. Поэтому, дорогие мои, вот давайте так, если не исполнится, не расстраиваемся. Возможно, просто жизнь немножко не совпадает, жизненные принципы других людей не совпадают с вашим желанием. Возможно, ваше желание затрагивает других людей чью-то волю. То есть вот здесь я бы не сказала, что исполнится, если какое-то принуждение тому подобное был бы какой-то вот, а любит ли он меня, я хочу, чтобы он полюбил там все дела вот здесь и нет. То есть по принуждению это желание не выполнится. И здесь, конечно же, больше говорится о людях. То есть, возможно, не выполнится. Почему не выполнится тут луна, пятерка? Не очень хорошие карты. Вот. Но по итогу, по миру и по кольцу, как о основе... У кого-то оно не выполнится, не расстраивайтесь, если оно не выполнится. Возможно, просто не время, либо не место, либо люди против, либо жизненные, либо сама жизнь просто вас толкает на какие-то иные рассмотрения других горизонтов и других содружеств, нежели как-то вот то, чего вы там задумали. Но здесь вот какое-то такое. Я бы не сказала, что оно здесь такое большое, -то. оно обязательно исполнится, нет, здесь, скорее всего, больше, конечно, зависит от тех людей, кто, с кого это касается. То есть исполнение загадного желания касается напрямую от категории людей, с кем вы в содружестве, в любовных отношениях, в материнских, в папских, с кем дети связывают. Вот здесь чисто вот так. То есть чисто от жизни, чисто от судьбы и тому подобное, хоть как, можете так интерпретировать такое желание. То есть здесь сбудется только при том таком условии, что все будут за. Поэтому вот. Поэтому, дорогие мои, возможно все таки что это желание не сбудется. Возможно, оно не имеет согласованности с другими целями в жизни. То есть вот здесь, вот здесь какой-то, вот здесь, здесь присутствует все равно даже, даже по миру, даже по кольцу. Вроде как и должно, да, и обязано. Но здесь, понимаете, здесь у нас королева, король мечей, королева жезлов, королева пентаклей, Луна, пятерка чаш. То есть здесь сразу какой-то нет. Сразу как-то всю да нет. И как-то все, все люди везде. Здесь также у нас метла и сад. Метла и сад, мне сад этот не нравится чисто интуитивно просто, именно в этой колоде, и поэтому я бы сказала в сочетании с такими картами, что здесь большая вероятность, что не исполнится. Ну, Но... все равно это такая момент вероятности, поэтому, дорогие мои, давайте совет, чтобы кто-то там не расстраивался и тому подобное, просто советик для тех людей. Не упускайте свои возможности в жизни, улучшайте свое... свою жизнь. Давайте так. Улучшать свою жизнь и и и и и и и Вас тут на ваши ощущения и и и и Обратите на них внимание на свои чувства, на свои ощущения. Возможно, просто надо с кем-то помириться, дорогие мои, а возможно, надо просто закопать топор войны. Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь вот как-то вот здесь вот такая большая позиция вот по последней я бы не сказала, что и нет полностью, но и не сказала, что и да. Вот здесь вот 50 на 50, потому что зависит от большого количества людей и от их притязаний в этом вопросе. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь Также ставьте колокольчик, дабы не, пустить, не пропустить наши стримы Мы тут разговариваем, обсуждаем после что-то как Отвечая на всякие интересные вопросики Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока